небольшое видео потому что после стрима э, пришло несколько вопросов на одну и ту же тему какие книги вы читали когда еще их в общем нельзя было купить и с чего вообще начать то есть ну варианты разные но суть одна но я хотела сегодня просто показать вот тот путь который вот э, я прошла. Может быть, кому-то он будет полезен, интересен, важен и нужен. Значит, смотрите, начиналось у меня вообще как бы все а, а, а, а, вот таких вещей, как биологация, астрология и карма. Так это сюда случайно попало. Вот, звезды и судьбы. То есть изначально я а, занималась, то есть смотрела отношения, смотрела кармические отношения. То есть у меня целая такая... Была собственная система. Вот, может быть, даже сейчас покажу. Я, по-моему, где-то даже а, в каком-то видео я показывала. А, такая вот система. Когда брал, бралась дата рождения человека. А, вот целая семья, да? И а, рассматривалась. Значит, здесь были данные какие. По году, число, число месяц, год рождения. А, вот, и а, рассматривались взаимоотношения, векторы взаимоотношений между родителями, детьми. Там бывали, как бы, у меня задавались мне вопросы не только по семейной, но и, например, в небольших коллективах тоже. И вот это вот такая система, я и уже сейчас не работаю, но когда-то она приносила очень хорошие результаты. И, в принципе, она и сейчас рабочая Вполне можно ее использовать. Ну, так вот, таким образом, были книжки в основном вот такие. Потому что не было тогда никаких книжек по Тару. Вот было. Тоже интересно мне биолокация. Всевозможные книги, да. Потом одно время я увлекалась к районам. У меня сейчас этих книг никаких не осталось. Ну вот это вот, конечно, книга, это книга книг. Эта книга, когда мне попала, мне ее подарили. И вот она уже у меня тут, извините, зачитана до дыр. Обратите внимание, 1999 год. То есть, конечно, я себя тарологом не считаю с 99 -го года, да, но, тем не менее, здесь, здесь каждая страница отчитана, перечитана 140 раз. Я вам больше скажу, даже иногда я сейчас, возвращаясь к этой книге, а, сейчас я вам скажу, здесь я тоже, кстати, когда-то искала, кто это тут издатель, но тут, получается, несколько как бы, авторов. И здесь не идет... Под редакцией Костенко. Вот под редакцией Костенко и на этом все. Но там несколько авторов. Книга, конечно, это для меня была самым, самым первым моим прикосновением второй. И я уже повторюсь, что я ее использую и сейчас. Это как бы вот. Та книга, которая привела меня, в общем-то, в Таро. Попала она ко мне случайно. Моя коллега, мы с ней вместе были, бывали на семинарах района в Санкт-Петербурге. Она говорит, слушай, мне тут какую-то книжку подарили про Таро. Я что-то даже не знаю, мне неинтересно. Я говорю, ну дай посмотреть. Потому что еще в 13-14 лет меня мама с бабушкой гоняли вечно с колодами. Да, я умела гадать на обычных игральных картах. Мне все кричали, что это нельзя делать, и все такое. И мне стало интересно. И вот отсюда пошло мое увлечение Таро. Ну, руны – это уже такое более позднее увлечение. Но когда ты владеешь Таро, как-то руны, понимаете, я думаю, что нужно либо одному, либо другому посвящать. Потому что руны – вещь очень серьезная, тоже очень сильная. Ее тоже нельзя как бы вот так вот поверхностно изучать. Так, что дальше, да? Из, э, из той литературы, которая обязательно нужна начинающим, этот Хайо Байнсхов, он э, по Райдеру Уэйту пишет книжки, и вообще у него есть друг, другая еще литература, я считаю этого автора неплохим. Есть также еще Тереза Михельсон, ну где-то она у меня, кому-то я, видимо, дала почитать. Вот еще, э, у меня много книг не сохранилось, ну, вот это классика жанра, да, это вот «Молот ведьм», подарочное издание. Я считаю, что такую книгу каждый человек, кто занимается оккультизмом, должен обязательно вот прочесть. Ну, я ее не могу сказать, что прочла всю, да, я ее прочла, как я люблю, по диагонали, да, или в зависимости от того, когда мне что-то нужно. Но скажу так, наверное, я еще не совсем оценила, эту книгу. Скорее всего, мне предстоит чуть позже в ней разобраться. Ну, а может быть и не предстоит, но я могу так сказать, что я ее не, не, не осознала. Она для меня так стоит. Почему-то душу греет, не знаю, да? Ну, что касается так, также магических и знаний, это вот попес. Попес – это, конечно, тоже такая система, тоже тертая-перетертая. Ну, для, я считаю, что в этой книге ее нужно иметь, с ней нужно как бы э, повзаимодействовать, какие-то вещи э, по дням недели там, э, какие-то есть вещи, фишечки, да, которые можно оттуда, отсюда взять, но здесь идет расхождение, да, потому что Таро попьюса, оно, конечно, не непривычная системе, а там нумерация арканов другие и в общем-то, не буду вдаваться там в жуткие подробности, чтобы не утомлять, да? Ну, есть и есть. Вопрос был такой, ой, прошу прощения. Вопрос был такой, что у вас, да? Потом на каком-то тоже из форумов Таро, это какой был год, сейчас я вам скажу. Я познакомилась с Алексеем Пряниковым. Он написал такую книжку «Медитация на Таро», да? Это год, 2012 год. Подарил, значит, автор с, с, с подписью. да. Неплохая книга. Я считаю, что она является таким вот... Она, по-моему, сейчас продается и в Азоне. Она неплохая. Вот как раз если брать «Медитацию на Таро» в таком обычном смысле, не оккультном, а именно обычном, то она довольно-таки неплохой путеводитель. Хотя я нашла там все-таки пару-троек таких тропиночек, в которые я уже владею более серьезными знаниями, я бы уже не пошла. Но это опять-таки мое понимание, мое знание и мой опыт. У каждого опыт свой. Так переходим дальше. Вот еще два таких труб... трудных для понимания, для осознания два таких тома, да? Это Владимир Шмаков, Валентин Томберг. Что могу сказать? Труды, конечно, ну, просто титанические, тот и другой. Мой мозг был просто в шоке от того, что как здесь написано, что здесь написано. Здесь Ушмакова, это, это начало 20 века, здесь вообще еще и язык достаточно такой сложный, да. Законы кармы, микрокосмические, личные законы. То есть, ну, вот смотрите, вот. Одно предложение, да. Переходя к вопросу об индивидуальности и законам микроскосма, мы должны прежде всего сказать, что всякая проблема в этой области по самому своему существу несет в себе элемент времени, выявляющийся, в принципе, причиной последовательности и движения вообще. Ну, то есть, вот язык такой, а, жуткий я эту книгу брала раз 80 читать, потом откладывала, потом я ее начала читать, знаете, как невозможно съесть, она целиком, будем есть по кусочкам. Я ее читала, вот буквально вот открывала, и вот так вот два-три, буквально один абзац мне хватало. Я начинала зевать, то есть, но она очень энергетически сильная, эта книга. Я ее даже, наверное, до конца еще не оценила, но когда. Плюс еще и язык, я же говорю, очень сложный, да, я в какой-то момент думаю, все, больше не буду, не могу, не хочу, не буду. Отложила эту книжку, хотя она, все там, кто занимается медитациями и кто занимается оккультизмом, эта книга считается классический вариант. И тут мне попадается Валентин Томберг. Вот здесь, конечно, уже написано более так скажем, более удобоваримо. Или, может быть, эта книга меня подготовила к этой, да. Здесь уже мне что нравится, что здесь вот оно идет совершенно четко. Это идут медитации. Здесь ничего, то есть четко идет. Вот все арканы старшие, да, от редактора приложений. Все. Если мне там нужен какой-то аркан, ну, который затер, ну, естественно, вот, который там затерт и до дыры, мне что-то непонятно, как-то мне этот аркан поверну там каким-то другим боком ну да и как бы и вот например буквально на днях был вопрос о энергии смерти почему ее так боятся мужчины да ну потому что мужчины не владеют тайной жизни как женщины да и этот аркан их пугает гораздо ближе почему больше почему потому что женщина это где рождение там смерть и ей проще с этим вот. Но я сейчас не об этом. Я о том, что вот эти две книги нужны э, исключительно для самообразования. В раскладах, в каких-то там еще вещах они не помогут. Они помогут в понимании себя самого, они помогут в медитациях, это однозначно, вот эта книга точно поможет в медитации, и они помогут, еще знаете, энергетически, вот сейчас я уже только, только сейчас я начинаю понимать, что обе эти книги через какое-то время, я даже не могу сказать, может быть, даже больше года, может быть, полтора года, они начали у меня распаковываться в каких-то, очень больших, то есть здесь информация подана большими-большими такими а, конгломератами. И мозг его не воспринимает, ну, как вот в клетку, например, не может большое там какое-то вещество зайти. Его нужно раздробить, и тогда оно войдет. Также и здесь а, вот эти вот а, образы, которые здесь заложены, именно не язык, а именно образы, они вдруг, откуда ни возьмись, да, вами на спальни, грубо говоря, возникают в голове. И когда ты хочешь что-то, бьешься над чем-то, тебе попадают вот от, из этих двух книг попадают под, подсказки. Но а сейчас для меня уже эти книги не очень актуальны потому что как бы, я уже стремлюсь к тому, чтобы мои оба полушария работали слаженно, и одно полушарие имело возможность спросить у другого полушария, из них ними что-то там всеобщий, да, этот вселенский разум и все такое. Но скажу, ценная вещь, ценная вещь. Сейчас перейдем, конечно, более к современным, это так, буквально в двух словах. Из последних да. книг, которые сейчас я интересуюсь, мне нравится Светлана Таурты. И как бы для меня... Ее семинары в Санкт-Петербурге, ее как бы преподносит как-то как она преподносит Таро, не совсем близко, но вот в книге мне именно вот близки некоторые вещи. То есть расклад денежное дерево-сифирот, например, да, или там другие вещи. Она Таролог, который именно оккультное направление Таро развивает. У нее давно уже школа, называется Аротрон. Я была у нее на нескольких семинарах. Не совсем не подходит, но, понимаете, вот откуда из каждого, вот из этих книг берешь одну, там, из другой книги берешь другое. То есть ты отовсюду берешь какие-то э, части, э, с, которые потом складываются в большой пазл. Ну, кроме этого, конечно же, э, так скажем, литература по. Э, непосредственно каждой там колоде. да. На сегодняшний момент у меня вот есть такая книжка, я ее уже тоже да, дочитала, уже 140 раз и все тоже прочитала. Это как бы одна, моя, одна из моих последних, моя последняя любовь на сегодняшний день. Это «Стармен Таруан", и меня вдохновляет, я ее чувствую. И иногда что-то я, если не чувствую, я заглядываю в эту книгу и смотрю именно а, трактовку автора. Вот. Ну, наверное, пока закончу. У меня еще есть куча всякой литературы. Мне есть еще что показать. И не только в области Таро, именно в области эзотерики. Если будет интересно, я сниму еще видео. А пока на сегодняшний день всего доброго.